Уже не новость, что в Российской Федерации действует запрет на экспорт доски и круглого леса. Проблема глубокой переработки избыта становится все более острой. Что делать с сырьем в условиях отсутствия необходимого количества лесоперерабатывающего производства в стране? Есть ли выход для лесной промышленности? Или придется нести убытки? На фоне текущих событий производство одноразовых эко-изделий из шпона березы становится перспективным вариантом для лесозаготовительных предприятий. Данная продукция не попадает под санкции Евросоюза, не запрещена к экспорту из Российской Федерации. Пошлина на вывоз этой продукции из России равна нулю. Существуют и растущие рынки сбыта. Так в Европе уже действует запрет на пластиковые столовые приборы. Экологически чистая посуда из березового шпона становится популярной альтернативой одноразовому пластику. Введение подобных ограничений в России ожидается в ближайшее время, а производственных мощностей, чтобы покрывать растущие потребности, не хватает. У специалистов фабрики «Серебряная береза» большой опыт в организации эффективного производства экопосуды и других одноразовых изделий из березового шпона. Мы поможем не только подобрать необходимое оборудование под планируемые объемы выпуска, но и возьмем на себя проектирование производства, доставку станков и пусконаладочные работы. Посетите фабрику «Серебряная береза» и посмотрите на весь цикл производства от березовых бревен до готовых отполированных изделий. Записаться на экскурсию или задать любые вопросы специалистам компании можете на нашем сайте, ссылка в описании.